Добрый день, друзья! С вами Татьяна Мачхелян. Рубрика из архива «Путешествия». Поющая фонтаны Дубая. Съемка 2013 года. Боющий фонтан расположен в искусственном озере перед небоскребом Бурдж-Калифа и самым крупным торгово-развлекательным комплексом Дубай-Мулы. Фантастическое зрелище можно осмотреть каждый день с 18 до 23 часов. Каждые 30 минут новое шоу из музыки, света и воды.